Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Тема сегодняшнего урока – краткие фразы на английском. Нам необходимо сказать следующее выражение на английском. Между прочим, оно переводится как by the way. By the way. Давайте рассмотрим первое предложение. Между прочим, он упал перед самым финишем. Время, прошедшее, завершенное. Оно будет звучать следующим образом. By the way, между прочим, he had fallen, он упал, before the finish, перед финишем. Следующее предложение. В настоящем времени, завершённое. Между прочим, он падает перед сам финишем. By the way, между прочим, He have fallen before the finish. Если нам необходимо сказать, что он не падает перед самым финишем, мы после have должны поставить отрицание not. Будет by the way he have not fallen before the finish. Между прочим, он не падает перед самым финишем. Вот и все, дорогие друзья.